быстрый и простой рецепт приготовления шоколадной глазури для тортика в ковшик или кастрюльку высыпаем 2 столовых ложки с горкой какао-порошка туда же отправляем 80 грамм сахара это где-то 1 четвертая стакана и сразу же немного перемешиваем после этого вливаем 3 столовых ложки молока это также где-то четверть стакана Теперь все перемешиваем до однородной массы, вот что должно получиться. Далее все это дело ставим на нагретую плитку и постоянно помешивая готовим пока глазурь не начнет пениться. Вся масса как видите становится однородной и начали появляться пузырьки, это значит что все уже готово и можно снимать. Теперь даем глазури немного остыть. Вот такая красотища и вкуснотища уже получилась. Теперь можно добавлять масло. Сливочного масла потребуется около 30 грамм. Выкладываем его в теплую глазурь и перемешиваем до однородной массы. Такая красота у меня получилась. Шоколадная глазурь из какао-порошка готова. Теперь ей смело можно покрыть тортик и, поверьте, будет очень-очень вкусно. Как вы могли только что убедиться, рецепт очень простой и доступен практически каждому. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кому понравилось. Всем пока и до новых видео.